Здравствуйте! От всего сердца поздравляю всех с наступающим Новым годом и хочу подарить свое небольшое стихотворение. Вновь на пороге Новый год! Вот он уже стучится в двери. Что он с собой нам несет? Чего нам ждать? Во что нам верить? Пробьют часы, в который раз бокалы радостно поднимем. Артисты все поздравят нас, друзья, коллеги и родные. Но что изменится во мне, в моей душе, в моей квартире? Что пожелать хочу себе и всем живущим в этом мире? Пусть будет на душе легко, светло, безоблачно и чисто. Не омрачает пусть ничто все наши чувства или мысли. Пусть будет каждый день согрет любовью высшего отца, а спутниками жизни станут гармония и чистота. Очень рада приветствовать всех. Меня зовут Елена Титова. Не так давно я начала сочинять стихи и взяла себе творческий псевдоним. Лена Джой. Джой это в переводе с английского означает радость. Ну, я думаю, что это очень точно отражает то, что я чувствую и хочу передать в своих стихах, потому что каждый раз для меня это какое-то необычное радостное событие, когда появляется стих, и всегда есть повод для радости, как я это поняла для себя. Даже если в жизни что-то не ладится, что-то идет не так, то всегда можно все преобразить, повернуть в позитивную сторону. И есть, например, такое стихотворение, которое я хотела бы посвятить всем... Женщинам и девушкам, всем хозяюшкам платья для Золушки. Каждый день ты проводишь в делах, Моешь пол и готовишь обед, А под вечер усталость в глазах, Вся без сил, да и радости нет. Жизнь твоя не похожа на сказку, Хоть зовут тебя Золушкой все. Но попробую взять светлые краски и создать настроение себе. Ты представь себя добрую феей, вдохновенно руками взмахни и садки себе платье из света, платье ангела ты сотвори. Надевай это платье смелее, в нем прекрасно, божественно ты. Для тебя все возможно, ты фея. Ты принцесса из детской мечты. Я очень люблю Новый год, потому что он связан в моей жизни с очень личным праздником. Дело в том, что я появилась на свет именно 31 декабря. Рано утром. Не с 31-го на 1 а с 30 на 31 -е. То есть было такое чувство, что просто не терпелось уже выйти на свет, чтобы встретить Новый год. И раньше, в детстве, я не очень любила этот праздник, потому что, как правило, про мой день рождения все забывали. Потому что все были заняты новогодними хлопотами. Но буквально какое-то время назад я вдруг от всего сердца полюбила этот день, потому что я поняла, что само наше появление на свет — это уже праздник, это возможность дарить людям все лучшее, что есть в нас. И творчество, то, то что питает душу, питает внутреннюю силу. Еще одно стихотворение называется ⁇ Сила доброты ⁇ Каждый год желаем мы друг другу радости, душевной полноты, но пройдя стремительно по кругу, очень устаем от суеты. Пусть же Новый год подарит силу, внутреннюю силу доброты. Чтобы эта сила помогала воплощать все добрые мечты, пусть она всегда ведет по жизни, чтобы не встречалась на пути. Все плохое превращает в хорошее, помогает сила доброты. Я, я говорила, что у меня день рождения в Новый год, <с> да, и э, такой получается двойной праздник. С одной стороны, вроде бы на один праздник меньше в жизни, но с другой стороны, да, радость от праздника усиливается. <с> Хочу поделиться одним стихотворением, которое называется «Праздник жизни». Оно появилось совершенно спонтанно. Благодаря тому, что в одной группе в WhatsApp все делились теми радостными событиями, которые происходили в их жизни. Итак, стихотворение. Сегодня у кого-то внук родился, о ком-то напечатали в газете, а у кого-то новый гаджет появился, и этот кто-то стал счастливее всех на свете. Нам разных праздников, друзья, не сосчитать. Событий радостных так много на планете. Искусство в том, чтобы эту радость замечать и быть открытым миру, словно дети. Мы родом все из детства, это точно. Ни в коем случае нельзя нам забывать, что в этот мир чудесный мы приходим волшебный праздник жизни отмечать. Сейчас э, зима, Новый год – это всегда зимняя сказка, и поэтому случаем небольшое стихотворение, зарисовки э, из жизни на окне узоры, завитки и вензеля на окне узоры. Это дедушка Мороз вышел на просторы, долго не было его. Люди заскучали, и с какой теплотой дедушку встречали. Взял он холода с собой, целый морозильник, и устроил настоящий в мире холодильник. Ну а снега накидал, горы Гималай. Наши дворники пути долго расчищали. Не проехать никуда на простой машине, нам бы ехать на санях или плыть на льдине. Мы на месте не сидим, достаем лопаты и работаем весь день, даже без зарплаты. А потом ведем за чаем наши разговоры и с восторгом замечаем на окне узоры. Я живу в Томилино. Это прекрасный поселок, который находится на границе с Люберцами, или это уже Люберцы. Там, в Тамелине, есть совершенно замечательное место, источник вдохновения лично для меня, и, я думаю, для многих других, это парк сказок, лесопарк. И когда я в очередной раз гуляла по этому парку, вдруг... Стали приходить такие простые строки. Я думаю, что это можно даже использовать как рекламу для парка. В Томилино парк сказок есть, Что невозможно глаз отвесть. Здесь атмосфера волшебства полна, И с каждым происходят чудеса. Вот белочка сидит среди ветвей, Царевна-лебедь вас встречает рядом с ней. Вот царь Гведон и вся его семья, В мгновенье ока сказка ожила. Ворона, каркая, кружит над головой, За деревом кощей с бабой егой. На курьих ножках там изба стоит, И черный котик искоса глядит. Медведь и заяц, серый волк, леса, А с ними Маша, Русая коса, героев сказочных не счесть. И есть что пить, и есть что есть. Батут, качели все для вас, Сосновый воздух, а не газ. Вы приезжайте к нам сюда. Мы будем рады вам всегда. Дорогие мои друзья, еще хочется поделиться одним стихотворением, которое. Родилось по дороге на работу. Был очень серый день, хмурый, Но в душе звучали такие яркие строки. Мне хочется стереть кривые линии, Убрать всю серость и оттенки зла, Нарисовать цветы и лица милые людей, Чьи бьются в унисон сердца. И с каждым вздохом больше вдохновения, А с каждым взглядом множится любовь, Прекрасные голоса и все движения, Вся жизнь, как бесконечный хоровод. Я буду верить в чудом и надеяться, Что хватит красок мне в моей душе, Пока звезда любви, на небе светится, живет надежда на моей земле. Спасибо за внимание. Еще раз всех с Новым годом, радостного, праздничного, волшебного настроения. И пусть в вашей жизни происходит как можно больше чудес.